пресс конференции с американским волонтером Эдом Скибиски. Это, Эд является основателем благотворительной фейсбук-группы «Один миллион человек в мире поддерживает борьбу за свободу Украины». Деятельность сообщества направлена на объединение людей в разных странах для поддержки Украины. Активист организовал крупномасштабный украинский марш в Вашингтоне и ведет блог, рассказывающий о войне в Украине. Это также связано с теми, кто готов оказывать материальную помощь для различных аспектов волонтерской деятельности в Украине. Он находится в Харькове, чтобы лично познакомиться с волонтерами и активистами и найти пути передачи помощи из других стран. Нам помогает помощник Лена Абиюк. Лена Эд, прошу вас несколько слов о вас, о вашем фонде, о вашей стране. И когда вы попросите, мы включим видео. Okay. About, uh, like, group, so okay. uh, my name is Ed Я американец с украинскими корнями. Uh, my grandparents are both uh, from Ukraine, and my father uh, is also Ukrainian. My and my My family came to America in 1966. My grandparents. Uh, my uh, grandmother, and grandfather, grandmother's maiden name was Komko in a family I was the first Skibeki born in the United States. And also the firstbeki to return to Ukraine uh, I started the uh, Facebook group uh, on March 7th of last year.. After uh, witnessing the events uh, on Maidan, uh, того, Майдане, I uh, felt that I needed to do something и, to, uh, to я... help. I wasn't sure what I could do, uh, and I kind of thought of the idea that that and and done. Done. We grew quickly to over 7,000 members in a matter of days. We And, and I had the opportunity and the desire to come to Ukraine last year for the first time. And we stayed at the uh, Hotel, Hotel Ukraine in Kiev and uh, had the opportunity to also speak on the uh, Maidan stage, uh, uh, which was uh, very moving which was Since then, uh, we've grown the group to almost 50,000 people. I participated, uh, led, and uh, organized several marches and demonstrations all across the country. And have inspired others to do the same, uh, both in the United States, Canada, and Europe. И я старался воодушевить на те же вещи людей из Канады и Америки. Я здесь уже шесть недель с двумя целями. Первая цель ⁇ это удочерить двух девочек из Одесской области. И это увеличивает число моих детей с трех до 5 И имея такую возможность, он здесь на 6 недель, поэтому имея такую возможность поджидая решение суда он объезжает города Украины. Только чтобы распространить одну одну простую мысль один месяц. Если вы чувствуете, что вы одиноки в вашей борьбе против агрессии, российской агрессии, вы абсолютно не одиноки в этой борьбе. Uh, yeah, если если можно показать, показать видео. Мариана, не? Почему бы и не? Почему бы не? Почему бы Слава Украине! Слава! Слава! Слава Украине! Слава! А чего мы там стоим? Мои давайте Я народный депутат Украины Алексей Гончаренко и сегодня здесь пришел вместе с нашей диаспорой Потребовать, чтобы президент Обама наконец-то решился и передал оружие Украине для того, чтобы мы могли защищаться от вот такой смерти, которую нам несут российские войска. Я привез осколки снарядов, которыми убивали украинцев в Мариуполе. Вот они. И я очень хочу, чтобы президент США вспомнил, что США является гарантом безопасности и территориальной целостности Украины по договору 94 -го года, когда Украина, единственная страна в истории, отдала ядерное оружие, добровольно отказалась от него. А сегодня нам очень нужна помощь. I know it's a long name, but I couldn't figure out a word to take out to really explain what we're trying to do. So we're going to uh, start marching over to the Lincoln Memorial at about 1230. Uh, thank you for everybody for coming. We have a speech podium set up over there. We anticipate a number of speakers speaking and, uh, you know, let's get our voice out and let everybody uh, hear what we're trying to accomplish today, which is, you know, let's, uh, let's act on, on that uh, law that was passed last year instead of talking about it, you know. Ukraine the war. War. Good afternoon. On behalf of the Lithuanian-American community, that's the yellow, green, and red flag over here on the left. Oh! Lithuania! Hey. We're very happy to be here in support of Ukraine. My hat is Russian, I'm Lithuanian-American, but our heart is with Ukraine today, and it has been through the entire struggle. United States will not honor a deal it made 20 years ago, why should any modern nation now expect the same to be done today? bus shellings in both Boltonetsk, and I apologize if I mispronounce this, Volnav, Volnavka, okay. please help me. There we go. We march today to sow solidarity against the Russian terrorist activity and the undeclared war. Dear Ukrainians and all free people supporting Ukraine and justice, I can't be next to you now, but I'm thankful for all of your efforts to help our besieged country ukrainian diaspora in the united states doing more than anybody else lobbying interests of free ukraine in the world uh we remember the occupation of the baltics for for 50 years, um, during, during the Soviet days, uh, an, an occupation that, that, that you shared as well, and, and, and we, we, we cannot stand for that. Thank you for organizing this rally in support of Ukraine. I'd like to thank everybody for their participation. Many of us right now are feeling a bit cold. It is cold here. Unusually cold even for Washington DC during the winter time, but imagine what it must feel like in Eastern Ukraine right now, as those men and women are fighting for their own lives and also for the life of Ukraine. I will speak Russian, speak so so... I am in Kharkiv, it would be easier for me. I want to mix Ukrainian and English, I will only speak Russian. We came here I have different that support Ukraine. Вашингтон, ехали через часов и показать то, что, допустим, я приехал, показать то, что Украина не единая. Типу жертвы, которые мы делаем, дорога, деньги, незручності, они ни что, з тим, с тем, что происходит сейчас в Украине. И правильно говорили доповідачі, сейчас холодно. Нет, друзья, поверьте, тут погода прекрасна. Даже по сравнению с чекалой. В прошлой неделе мы имели в страшную гуртовину. As you may see, I'm holding the Georgian flag. That's where I'm from. And if anyone has seen and felt the invasion annexation on themselves, we Georgians have done so. <laughs> Доброе yeah, не всегда понимают, чтобы было нам интересно, да, не, не, немножко так в роли прес-секретаря чуть выступлю. Просто хочу сказать, что этот марш проходил в Вашингтоне в феврале месяце, 6 числа. И чтобы перекрыть всю эту улицу, э, ему пришлось очень много сделать для этого. То есть э, там порядка 4 тысяч долларов стоило все это мероприятие и много головной боли по организации. Потому что 30 лет центр, да, сердце Вашингтона не перекрывались не маршировали по вот именно этим улицам к мемориалу Линкольна люди с протестным акциям вот перед вами первый человек, который это сделал ради Украины при этом, как вы видите, людей не очень много да? около порядка 500 человек там было на марше, очень холодно и вот проблемы там с организацией ну, соотношение там с диапорой, можете задавать вопросы если это интересно это все, что я хотела добавить вот This, ah, uh, Semen, speech. Right? Yeah, uh, just a couple additional points about the march. Uh, the MP uh, Alexander from Odessa, right before the march, had met with uh, John McCain. And he would have marched, uh, Senator McCain would have marched with us, except he had a, a prior commandment that he could not escape from, but he gave us our support. No, and uh, we had a uh, plans for Semin Semenchenko to come join us, uh, the gentleman. I just talked about Seman Svenko, you thought about um, McCain, right? Да, да, он просто не мог, потому что Ага, ага, предполагалось, что Маккейн тоже будет участвовать, но там тоже что-то не в Люди приезжали из Лос-Анджелеса, это всю страну из Чикаго, Северной Каролины, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Коннектикута, штатов, Техаса. то точно, точно приехали, другие присоединялись потом. Вот такая организация удивительно, to. что люди, именно фейсбучной группы uh, mm -hmm. были наиболее активными активистами, да, активными людьми, помогали в организации во всём. We've reached out to every single congressman, congresswoman, and U.S. Senator, uh, and developed relationships with many of them as a result. Uh, to uh, result наладить связи с uh, всеми конгрессменами и сенаторами, которые заинтересованы в, в, в продвижении да, тем Украины и поддержки. And, uh, the, uh, the march, uh, Um, allowed me the opportunity to become a, a writer-contributor for Fox News. And this is part of the reason why I came to Harkin, because they are paying attention to what I'm doing very closely, and I'm uh, trying to shine a light это одна из частей плана, почему я здесь И самое главное для меня – это освещать всю здесь в Украине. This information is not being uh, distributed enough in the Western world, and uh, I hope that uh, by things like today's press conference and other things that we've been doing here the last few days, that we can uh, help increase that uh, exposure. Я очень надеюсь, что вся вот эта информация, которую владею я, которую сможете предоставлять вы, поможет доставить ее западному миру, который ничего у вас не знает. Um, embassy, that were that they us, люди были, uh, конечно, the the удивительные, и uh, вот, на предыдущих наших, наших встречах он говорит, что очень помогла лит литовская посольства в организации К сожалению, не получили такую же поддержку от украинского посольства. Я не очень был огорчен, когда вашего посла заменили на другого. Similar type of protests in New York City. Uh, many of you probably know the uh, musician Spivakov. No, были например, там выступления российских музыкантов То есть они организовывают вот эти вот протестные в Нью-Йорке, да? Yeah, I was personally present at the New York one, but we or we helped organize through our Uh, connections in the group uh, protests wherever he went across canada you had a great zeros другиmi grouping gdzie and I'm not sure I'm not sure if you heard about um, <laughs> what happened at Harvard University but a friend of mine that Roman um, actually went on the stage может быть, многие из вас знают, но на одном из концертов в там тоже была во время во время его выступления. this event got a tremendous и известность и там и здесь в Украине, Надеемся, да. что вы об этом тоже знаете. Ну, -то ну, несколько вопросов, да? А, да? Я прошу вас. Я прошу Вопросы? Я могу начать, да, пару чтобы... Ну, кто мог убедиться? Мы все поняли. А, просто, окей, чтобы, окей. Вот, как бы, э, спасибо вам, ну, от всех, конечно, за такую работу, которую вы сделали. Вот. И понятно, что это очень большая, большая работа. Но вот здесь, э, сейчас... Уже возникают более насущные проблемы, какие-то вопросы более конкретные, связанные с материальной поддержкой. Вот, к примеру, здесь есть ряд волонтеров, есть люди, например, которым нужно, ну скажем, срочно на коляску бойцов нужно 60 тысяч гривен. А можно ли обратиться через вас к тем людям или, или выдадите их контакты, которые могут вот сразу же выделить эту сумму? Пример. Well, this, is, this is one of the other major purposes of why I'm coming here, um, is to establish contacts with people in person because uh, there are many people who respect my opinion on, on where to um, send resources and, and assistance and um, you know, to me there's nothing in every place is meeting somebody face to face, visiting people, seeing what they're doing, which I've had the opportunity to do the last uh, 72 hours or so. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Как mm -hmm. раз вот основная uh, его задача здесь пребывания – это налаживание именно личных контактов с теми, кому нужна помощь. Вот yeah. mm -hmm. so, mm -hmm. вопрос такой, вот допустим. Вот как пошагово это сделать? А какие это То есть чтобы, максимально эффективно это сделать, какие должны быть, что шаги по получению такой помощи? То есть первый, второй, третий first steps and then having things progress from there. Part of the uh, the, uh, joining the group is a Very, very basic thing that can do. Может быть это и смешно, но присоединение именно к самой группе Фейсбучной да, ⁇ это первый важный ясно шаг, который считаешь, что ну, вы должны делать. Uh, Добавляя да, well, всех so своих друзей, друзей в эту группу, это закрытая группа Фейсбучна. То, что меня беспокоит, это то, что есть группа на Фейсбуке Путина. Могу параллельно. А, я жду, Хорошо, есть группа поддержка Путина американская, 80 тысяч там человек. Я что это Facebook, но я же прекрасно понимаю, что если бы не Facebook, не случилось бы Майдан. Ну, то есть как средство, да, For Ukraine to mm -hmm. counteract all the Russian propaganda, which unfortunately gets distributed widely in, in my country. мы, получается, стараемся быть не общественной как бы организации, которая пропагандирует Украину, что в происходит, в противовес огромной масштабной российской пропаганды, которая, ну, просто везде Is it possible? Yeah, but it won't. By joining the group and introducing yourself so, to the group, I'm you will be posting information are, about are, the projects and what's going on. Вас соединяет с этими людьми, да, которых um, он знает по группе, кем через Facebook? Через I anticipate that these things will happen because they have happened with other parts of the brain. We are helping other parts. Индюмидиедер, yes. последний. I, I то есть получается, что я тоже часто спрашиваю Эд, вы разговариваете с таким огромным количеством людей, которые как бы одни просят это, другие то, третьим нужно там еще что-то. И он говорит, Лена, успокойся, моя профессиональная карьера это 20 лет работы с инвестициями. И так вот он не, не сказал об этом, я как-то немножко растерялась То есть человек работает в банке Bank of America Corporation for 20 years, right? And, uh, он uh, вице-президент огромного финансового департамента, ну, то есть связан с инвестициями. И вот в его профессиональной, можете погуглить, посмотреть, то есть там uh, на профессиональных там, страничках, где, где uh, uh, профессионалы стараются наладить связи между собой, да, то есть там официально uh, вся эта информация есть, uh, Например, что 117 миллионов долларов уже он да, то есть он распоряжается деньгами людей и довольно успешен в этом, то есть у него все в порядке с карьером, с домом, да? с семьей. Но, эм, зная людей, умея коммуницировать, он соединяет тех, с кем им нужно. Вот я так понимаю его работу в этом вопросе. Just as a story about what happened with David Lemoyne, uh, I met uh, David, who okay, David David is I'm an American. For the American Archef Archef I met him me at the airport. He was volunteering for one the He for one of the volunteers. He was volunteering for one of the volunteers. He was volunteering for of the the volunteers. of the for мы просто через группу начали собирать uh, деньги, которые ему нужны были uh, на тот момент, это там порядка двух тысяч то есть вы тоже все это можете увидеть эти все uh, посты. И uh, удивительно, что пока активисты по самой группе собирали там по чуть-чуть да, эти деньги, буквально вот четыре uh, дня назад uh, Приходит сообщение на телефон личное, то есть не на группу, да, лично. Женщина, там девушка из Абудаби, она говорит, что там точно, это, это вот им еще надо 2000 долларов. Говорит, я как раз на пути Украину, надо им там еще вещей там теплых, еды какой-то. Я подброшу, То есть она уже спрашивает напрямую, да, у человека, который только что с, Лимой, э, с Дэвидом Лимой, да, был... На фейсбуке фотографии и так далее. Теперь лично познакомился с новым командиром батальона да, объединенного уже. can we talk about, you know, soldiers, American military men who want to serve Ukraine? Yeah, make yeah. okay, okay. So, um, even though I know we've done pretty good work so far, I think that we've only scratched the surface of what my ambitions are for the group. Uh, we are planning on forming an NGO in the United States with a non-profit Uh, which will uh, encourage Americans. Uh, we have a certain tax structure that the wealthiest Americans can benefit the most by contributing to a nonprofit group. And because of my numerous connections that I have and also continue to make in Ukraine, I think I can kind of act as a, a link between the Western world and, uh, and uh, uh, Europe, Canada, Australia, and the, the, where the resources are needed most. We, tr we have members in uh, 167 countries, mm -hmm. I think. Kind of sure. uh, он говорит, что uh, понятно, что это мы только начинали с фейсбучной группы, она как бы как uh, звено, связующее звено между реальными людьми, но перспективы, которые открываются сейчас перед ним и ну, те связи, которые он сейчас уже успел установить за вот эти два года, uh, организации там протеста uh, протестных акций uh, открывать перспективы создания благотворительного благотворительного фонда в америке который uh, многие готовы поддержать и ну это как бы основная задача и, uh, Ed, There's a friend of mine uh, many of you may have heard, Andrei Dobriansky, who's been on Al Jazeera, uh, been on MSNBC. But these are not the uh, top tier uh, networks. Mm -hmm. um, I'm trying very hard to get on uh, Fox News. There's this program called A uh, um, Factor, which has about seven million viewers every night. And I think if I get on there, it'll it'll uh, make a big uh, change. Uh, uh, do you have a Rally factor. Rally factor? Yeah. Okay, but, uh, этот человек, его клиент, то есть Эд, uh, получается, профессионально занимался да, финансовой помощью uh, человеку, который uh, владеет сайтом um, Fox News, ресурса который um, предложил Эду выступить в качестве блогера. Он не профессиональный журналист, но ему предоставили да, эту страницу, этот сайт, и uh, он начал писать статьи в Украине. Um, Clicks, uh, mm -hmm. uh, um, yeah, this is one of the, the the Fox News website is one of the most uh, visited websites in the United States. With okay, is of the And questions. uh huh, and about that raises awareness, right? Uh, awareness and things like that. Because it, it, the the, um, the media doesn't have anybody who. Я просто хочу закончить картинку, да, и все. Значит, за счет того, что его блоги стали очень популярны, то есть и подняли рейтинги этих изданий, да, идет автоматический запрос на тему Украины, освещение темы Украины в еженедельных политических шоу. И он мне в предыдущих встречах э, говорил, что это просто поразительно. Семимиллионная аудитория, по меньшей мере, да, смотрит в ток-шоу э, человека, который путает Едсенгаса Януковича, да, не понимает чего, говорит об Украине, вещает. И это не мы, не вы, да, и перед как раз приездом сюда в Украину э, идут уже предложения именно быть ведущим, да, рубрики, посвященной Украине. В телевизионном шоу вот этого Fox News. Кстати, Fox News, если вы наберете в гугле, вы увидите его статьи об Украине. Как раз перед маршем он поместил там статью, которая называется «Мистер Президент, please give us, give um, Ukraine weapon», да, ну, дайте оружие Украине. И... Получается, что у простого активиста, волонтера, по сути, потому что для него провести три часа в Фейсбуке, да, это, это волонтерство, это не работа да, на бирже или где-то, где бы он мог в этом, быть, он говорит, что я все равно буду продолжать это делать. Просто поддержите меня здесь. И когда я выхожу к людям и говорю, я поддержу Украину, и у меня самая большая фейсбучная группа в поддержку Украины, пусть там будет мне 50 тысяч. Пусть там будет действительно миллион людей вокруг мира да, в поддержку Украины. это все название ее борьбе за свободу. Спасибо. Береги вопросы, Первый, первый, первый, пожалуйста. А если у вас какая-то вторая связь, кто пишет для вас статьи про Украину, как вы узнаете про состояние я уже давно, наблюдаю за Украиной, слежу за событиями в ней. Но это было труднее до интернетной поры, до поры, But because of the advent of the technology of translation software, because unfortunately, as Да, проблема языковая существует и всегда приходится пользоваться какими-то словарями, constantly reading sources Post of, of articles, history, articles all, all over the world and I have the world, people who constantly inform me. So um, that is not a problem for me whatsoever. The problem I have is um, explaining to my fellow Americans why, what happening in Ukraine. It's not just important for Ukraine, but important for the whole world. And when I try to convince people to support Ukraine as an American with Ukrainian ancestry, uh, I, course, I, I am, of course, biased in this matter в этом. Я заинтересован в этом. Это для их лучших интересов поддерживать Украину. В их лучших интересах самый важный, момент для американцев. Это то, что вы боретесь за свободу, потому что смысле, да? это то, что привлекает американцев. I, I kind of я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Давайте дальше. <laughs> <laughs> Но ну, я в продолжении этого вопроса таки, э, х, хотелось бы э, вот, понять, как вы планируете, конечно, очень важно, чтобы в Америку, первое, в Америку приходила информация, скажем так, из первых рук, рук о участниках этих событий. Во-вторых, например, по Харькову мы видим, что какая она ситуация после выборов, то есть инфантильная молодежь Журналистика, ну так, Меча, так, да, да. так себе, соу-соу. И, в принципе, вот с, с этой стороны я бы хотел то, тоже, как -то, чтобы налаживались контакты, это очень важно. То есть между журналистами, чтобы здесь какая-то помощь была именно среди молодых журналистов, их готовить, их как-то... Ну вот, вот в таком плане хотелось бы, то есть ваше мнение, и как вы собираетесь это... I will, I will um, definitely look forward to doing this. Uh, I will need assistance both here in Kharkiv and also back home to do this. But the one thing I've learned, and, some, and a volunteer last night told this to me as well, and I've experienced it myself, uh, she referred to it as the magic of Facebook. Это то, что мы вчера говорили с волонтерами, о том, что да, волшебный Facebook. Когда мы приходим с хорошей идеей, и мы делимся этим с нужными, правильными людьми, тогда великие вещи происходят. И они продолжают происходить. Я не могу точно вам дать дорожную карту, но это точно произойдет but I know with 100% confidence that they will. Uh, the information exchange needs to be two-way street. Uh, we need to do a better job of sharing information with Ukraine from the United States. And we also need uh, to do a better job of sharing information From Ukraine including cities like и наоборот мы должны делиться информацией для харькова о том что там a gentleman in the march, uh, Michael He's the head of the Ukrainian Congress Committee ah, in America. is, okay. the uh, He's the gentleman who spoke about how cold it was in Washington. This, this is a very This is the oldest organization in the diaspora in the United States. And they have been working for over 14 years. years. Uh, finally put, put a, a monument in Washington, для того, чтобы поставить памятник в центре Вашингтона, посвященный голодомору Они, And ну, почти 40 лет собирали деньги, делали этот памятник. So here, И я спрашиваю всех uh, uh, me uh, здесь. Сколько людей из вас знают week. о том, что этот памятник будет открываться вот, в ближайшем? Мало или вообще никто не знал. <laughs> никто никто не Вот это вот и есть большая проблема. там будет церемония, по посвящение, банкет, концерт. Это большое мероприятие. И я спросил, если мы можем хотя бы стримить это событие на Украину, может быть, крути на Украине, как бы посмотреть, что здесь происходит. И я получаю никакого ответа. Не получаю никакого ответа. Виталий, руководитель адаптационного центра. У нас центр занимается адаптацией бойцов, которые вернулись из зоны АТО, также семьи их и возвращаем их к мирной жизни. То есть мы, у нас есть психолог, есть реабилитация физическая, то есть тренажер для спины суставов, юристы и также ну, социальные какие-то службы, ну, там, центр занятости. Мы пытаемся помочь вернуться мирной жизни и ветеранам, и их семьям. То есть, вот, у нас просьба к вам о сотрудничестве, потому что фактически мы тоже волонтеры, мне волонтеры тоже позвали сюда на встречу. Мы не государственное какое-то предприятие то есть, или организация, то есть у нас гражданская организация. И нам нужны, например, методики ваши, там, психологи, то есть у вас была война там во Вьетнаме, то есть есть психологи, которые работали с ветеранами, то есть может они как-то там смогут нам помочь нам мастер-классы, там тренинги провести. Ну и, ну, соответственно, там у нас много проблем, которые возникают, то есть на части, там финансирование, то есть может как-то мы сможем к вам обратиться и вы окажете нам помощь. Я how pleased I am that, that this effort is что place because it is extremely important. как американец, uh, as a было uh, American who's had many family members and friends and parents of friends who fought in Vietnam, uh, a... I know exactly what you're talking about. And I, I do know people back home whom who, who uh, I can get in Uh, конечно, это все, которые опыт, и он, конечно же, найдет людей, которые вам смогут в этом помочь. Soldiers will not want to volunteer, in my opinion, to fight if they do not think going to be taken care of Я думаю, что солдат не может идти и воевать, до победы, если он не знает, что позади него есть те, кто его потом будут ждать, когда он вернется.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 это все через него, потому что личный контакты, личные связи, это происходит Многие we can, люди в группе, они очень важны. Are, uh, and, and они смотрят, как мы растем. Да? More, more И если да, мы будем продолжать, то это будет информационный взрыв да? то есть нам нужно у нас уже такие там есть старейшины из диаспоры то есть они... которые... По -пом помогали раньше организовывать марши людей I do this on a basis. Но я это делаю на волонтерских. Uh, засадах. <laughs> so, uh, um, I, I, я просто ну, прошу людей, да, призываю их это делать, они это делают, тоже как волонтеры. Красиво. Да. У меня просьба, yeah. если будет возможность приехать и посмотреть, я тем, я чем мы занимаемся. Ну, мы тоже не, невозможно посетить. как бы все, но мы старались идти. приглашаю? Я не знаю, что я ползаю. Я не знаю. А вот кого сколько могу столько... Для того, чтобы осветить это. Потому что у них там информации вообще нет. А ну, вот, вот как раз основной месседж, будьте на этой странице, и все, что вы делаете, просто продумайте, как вы это можете делать, да, раз в неделю хорошо, но люди должны привыкнуть к тому, что это вот такая организация, такой человек, вот эти фотографии, что-то пишите, неважно, I'm about the technology, like Russian English,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 в этой группе, да, и э, посвящать этому время, да, когда вы простите что-то вот о себе. И сколько посетителей? Вот так. Вот так. Сейчас. Сейчас. Ah. <laughs> <laughs> yeah. yeah? uh, сейчас. So, yeah. uh, yes, uh, Вопросы? Если uh, эта группа uh, закрытая, uh, как можно? Uh, она закрыта именно с целью соображения, что постоянно тролли атакуют, и поскольку он один администратор, ему очень много времени уходит на то, чтобы их там вы можете прямо по ссылке присоединиться к нам. можете зафрендиться с Эдом Скибиски или Леной Абиюк. Я принимаю вас, друзья, у вас автоматически право делать друзьями всех остальных. Но вы не обязаны быть Вы не обязаны быть чтобы присоединиться к Вы присоединиться Uh, группа, которая поддерживает uh, Путина, 80 тысяч. они организуют какие-то акции? Нет, нет. Они имеют из людей в Absolutely horrible, horrible people, but they have more people than yes. we do. Horrible, horrible and I'm sure, these, okay. I'm sure some of these. accounts are fake. Yeah. Uh, yeah. But unfortunately sure some of these accounts are fake. I'm sure some of но, к сожалению, восприятие людьми сегодняшнего мира это восприятие через цифры. И вот цифры, да, количество людей у вас на страничке или количество кликов под вашим блогом, это имеет значение для них. И это ну краткосрочная задача, которая меня, ну очень, скажем так, огорчает и, uh, ну, как бы это, это плохо то что мы не можем расти быстро на самом деле это просто если каждый э, присоединил всех своих друзей и попытался объяснить как мы сейчас объясняем почему это нужно да, э, тогда это будет просто больше группа будет расти и выходя на телевидение, он уже говорит да, о поддержке более мощной. спасибо еще вопрос а как еще раз да. еще называется Группа Группа называется One Million People. Вы просто пишете единичку, запятую, потом идут шесть нулей. Дальше, я думаю, эту группу <coughs> на идее очень легко. People Around the World на английском набираете. Да? Дальше там высвечиваются название For the Support of Ukraine's um, Fight for Freedom. Но, опять-таки, вы попадете в нее только если имеете линк да, напрямую, который это может дать, или если вы станете членом группы. Вот и все. Просто группа, да. группа принимает и видео, и ролики, да. и фотографии. Э, и это он вот тоже да, Вот Смотрите, да. как. Понятно, что многие люди поддерживают Украину. Там веночки, цветочки, там песни, все это хорошо. Но он говорит: давайте наполнять, раз у нас нет других. Почему он говорит, вот смешно, да, фейсбучная страничка, но другие не делают вообще ничего. И поэтому давайте наполним эту страницу, пока страницу, потом сайт, потому что идут сейчас... То есть это просто все в процессе, и сайт, конечно, будет. Давайте это все собирать, потому что люди должны знать, что вот это Харьков, у него есть такие-такие-такие организации, но надо присутствовать даже на ленте, в Твиттере, на ленте. Но он предлагает свою площадку, потому что, зная вас, доверяя вам, он понимает, кто, кто это и соединяя людей, он точно вас знает, потому что вот он сейчас вас видит. Основной состав группы это эгранты или, uh -huh. или это американцы? majority of the group? Are Australia, a lot of people Australia, um, and then other, a lot of other, almost every country in Europe. So are almost all countries in Europe, and the main cities. One thing that we are looking for at, which is more volunteers who can translate, because this is, a, this is something that we struggle <inaudible> Но uh, no, uh, мы это все сделаем, I, это все мы, мы сделаем. Я очень такой человек, который достигает своей цели, старит и достигает их, okay. поэтому все это будет сделано. И я, я просто хотела еще добавить, вы понимаете, дело не в том, что он сделал эту страницу, сделал марш, и вот он мне тоже говорит, дело не в марше. Да, дело в том, чтобы привлечь к себе внимание. И это надо делать. Он говорит, мне очень жаль, что Харьков вот перестал шаровать. Это очень важно показывать там. То быть активнее. Потому что это их воодушевляет. Раз. Второе. Раз. Поднимаются рейтинги так. Даже за счет Фейсбучной страницы, потому что когда вы лайкаете Фейсбучную страницу, вы лайкаете его материал автоматически там, когда он ну, постит на Ну есть ли у него информация о марше Героя 14 октября? Uh, do you да, да, да, да, Так он участвовал Нет -нет, в Харькове? Нет, да, да, да, Do you да, you know that we had a huge march in 14 -14? We да, да, да, да, я говорю, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, не, не мы там пробиваемся что, через... Есть запрос у западного мира на эту информацию. Ее надо дать. Нет, дело не в том, а в том, что... мы Нет, да он мне говорит, я бы очень хотела, чтобы мы организовали одновременно. Мы там, вы, допустим, здесь. Но они не просто же маршировали в тот день, в феврале. Они тогда выступали за проведение пиля в Конгрессе по предоставлению летального оружия. И его таки приняли. И они считали это победой. Но когда Обама заблокировала, они говорят, они понимают теперь, что мы не можем делать на него ставку. Мы делаем ставку на вот эти э, несколько месяцев, что у нас остались до ноября, до выбора. И он говорит, карту будут разыгрывать все украинскую, и республиканцы, и демократы. И это наш шанс вот, быть активными в информационном поле. Его задача, зная конгрессменов из вот этой лоббистской группы, их там 40 человек в конгрессе, которые постоянно реагируют на живую. Вот на всей все ситуации и просят его, они, не какие-то другие да, получается организации. Мы не говорим, что они просто активнее получается этот человек за счет его коммуникации, ну такой да, коммуникативности, за счет э, медиа такой активности, потому что да, тоже надо и на телевидении выйти, и блог написать на эти Мы думаем на самом деле, что как бы вот эти американские группы, которые создаются в поддержку Украины, они самостоятельно находят информацию и ну, независимо от нас это делают about your page they do and they distribute this one of the one of the things that's very important is that there I am not the only person Who's doing good да, я не единственный человек, который делает, ну, что-то важное и хорошее для Украины. So но, но просто то, что нас отличает от других, мы видим большую картинку. Мы стараемся объединить всех place. людей вместе, но в одном... всех людей по всему миру, но в одном месте. Потому что не просто важно распространять информацию.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 American congressman in, in California, California, who I actually think is communist, but that's a who communist, um, And he is not a supporter of Ukraine, support Ukraine. A couple months ago, a months ago, he inserted language into a, a bill in Congress была его речь, ну, то есть он был автором речи, которая говорила, что мы не должны предоставлять оружие, то есть мы, потому что нацисты в батальоне Азов, да, не должны его получить. И это было просто распространено по всем медиа, насколько быстро Россия постоянно это все мусиривает. So I reached out to their PR people. And, um, I, said, and I offered to write an article and, to the Fox News по этому поводу. And instead of this instead of cooperation. Какая неактивность, Я ужасно realizing that I was to take their side and даже, не сразу And I think that uh, many, many people fighting for Ukraine who are doing great work in ATO. работу. I've met many here in archive. Я встретил в Харькове, мы недооцениваем возможности и важность медийных ресурсов. Вот, например, даже событие Это просто последний пример того, что это недостаточно освещается. These are all opportunities to gain so Ukraine that are being wasted. Украину, And that's a main message we're вот, trying to вот correct. Well, right now, can you join right now? Absolutely, yeah. the Well, I have, I have been interviewed by a crisis center in Kiev as well, so I'm Yeah, yeah, and um, main message as well is that, you know, we just want Ukraine to be free and, and win its independence uh, sooner than later because, you know, the sooner the more lives are going to be saved. And no doubt that Ukraine will win, but we don't want it to, to evolve into another worldwide мы не хотим новой третьей мировой войны. Но вот, как мы, когда мы с ним говорим, он именно выступает за то, что нельзя замораживать конфликт, И его надо заканчивать, но заканчивать победой Украины. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.